Я ка-дюлилка-дюлилка. Я ка-дюлил. Мой ты как-нибудь делал. Мой ты не ка-дюлил. Yeah, I я следует... Я поделюсь. Я поделюсь. Я Не, не, не, не. Yeah. I would see Yeah, я put Не better я shell. Yeah, yeah, я не хочу, не хочу. Я хочу. Все. Я хочу. Я и а я родился я родился я но когда все женщины Мияка, я пойду. Ка, типа, я типа... Мияка, я Спасибо, да, да, да, да, да, да, да. Я подалеку, дайку, дайку, дайку. Всё, sure. всё. Sure. Yeah, yeah, yeah. mm -hmm.